Землю ничто не разделяет. Индия и Пакистан, Англия и Германия существуют только на картах. И эти карты созданы политиками, сумасшедшими, одержимыми властью. Все эта земля ваша. Нужно ли себе с чем-то отождествлять? Нужно ли себе ограничивать такой маленькой территорией? Нужно ли себе ограничивать политикой? Заявите свои права на все наследие земли. Эта земля ваша. Станьте планетарным существом и существа национальным. Забудьте об Индии и Англии. Думайте обо всем земном шаре. Думайте обо всех и каждом как о братьях и сестрах. Они действительно вам братья и сестры. Будучи, например, индийцем, вы противопоставляете себя всем остальным. Неизбежно, как иначе вы определите свою принадлежность к индийской национальности. Вы против Китая, против Пакистана, против 5 и 10 Всякое тождествление в самой основе против. Если вы за что-то одно, естественно, вы против чего-то другого. Не будьте за и против. Просто будьте. Есть множество более интересных вещей, о которых можно думать не спрашивайте, с какой болезнью мне лучше себя отождествлять, с туберкулезом или раком. Вы этого не спрашивайте. А эти национальные отождествления точно как туберкулез или рак. В лучшем мире не будет никаких стран. В высшем мире не будет никаких религий. Достаточно просто быть человеческим существом. И однажды человеку предстоит выйти за пределы даже человеческого. Тогда он становится божественным. Тогда даже эта земля слишком мала, чтобы вас вместить. Тогда звезды тоже ваши. Все эта Вселенная ваша. А когда человек становится вселенским, он достиг.